Всем доброго времени суток. Меня зовут Михаил Щегольков. И это второй урок курса по работе с запросами 1С для пользователей. На этом уроке мы начнем знакомство с иерархическими справочниками. Подробно познакомимся с полем «Эта группа». Начнем знакомство с полем «Родитель». И посмотрим, как использовать параметры в запросах давайте откроем сам справочник склады вот вы видите, он иерархический еще нам потребуется консоль запросов вот она у нас но у меня загрузились, загрузились последние сохраненные запросы если этого не случилось, вы можете открыть тот файл, который вы сохранили и вот у вас будет эти запросы. Давайте мы вернемся к нашему справочнику и посмотрим что же в нем такого особенного. Главное отличие этого справочника от классикатора единицы измерения заключается в том, что здесь есть элементы, как и там, и группы. Есть несколько способов поместить элемент в группу, но все они сводятся к одной цели. Давайте я открою запись конкретно этого склада основного. Итак, чтобы поместить элемент в группу, надо в поле группа этого элемента выбрать группу, к которой он относится, например, оптовые склады. И, конечно же, записать этот элемент. Вот он у нас появился здесь. Если мы выберем какую-то другую группу розничные склады, например, окей он уже отсюда идет, пойдет в розничный склад. Ну и если очистить это поле, то элемент опять окажется здесь. То есть на самом деле справочник из себя представляет просто таблицу. Вот она перед нами. Но благодаря вот этому реквизиту специальному Который здесь назван группа. Система позволяет нам работать с этим общим списком. С учетом иерархии. То есть с учетом значения в поле группы. Теперь давайте перейдем к тому, как это все выглядит в таблице баз данных. Вот я тут подготовил специально таблица, которая приближена к тому, как это выглядит в базе данных. Данные иерархического справочника хранятся в одной таблице. В ней хранятся записи и для элементов, и для справочников. Чем эти записи различаются, сейчас чуть попозже узнаем. В этой таблице есть уже знакомые нам поля ссылка. Пометку удаления мы уже познакомились. Код. Наименование а также появились несколько новых для нас колонок, это колонка родители и колонка эта группа колонка эта группа используется системой, чтобы разделять как раз записи с элементами от записи с группами вот, давайте снимем иерархический просмотр, То есть, в принципе вот она таблица, которая хранится в базе данных да, и записи с элементами и записи с группами для пользователей визуально они отличаются благодаря разным пиктограммам. У элемента такая синенький значочек, у группы такая желтенькая пропочка. А в базе данных они различаются значением в колонке Эта группа записи с группами ну например вот оптовые склады и розничные склады и у удаленной торговой точки для этих записей в колонке эта группа хранится значение истина вот оптовые склады истина Удаленные торговые точки истина и розничные склады тоже истина а во всех остальных записях хранится ложь, потому что это записи элементов. Вот все остальные это элементы. Для них хранится значение ложь. Соответственно, когда пользователь открывает список справочника склады, система считывает эти данные и благодаря колонке эта группа понимает, что является записью. Это должна отображаться с этой пиктограммой. Что является группой. Должна отображаться в виде желтой папки. И еще один момент хочется проговорить. Для кого-то он покажется очень очевидным, но тем не менее. Вы редактируете именно запись в таблице базы данных. Пусть вас не смущает то, что при двойном щелчке у вас открывается некоторый диалог. Вы редактируете именно запись. Это просто удобный способ Редактирование значений в колонках данной конкретной записи, в ее полях. Потому что чем больше реквизитов, тем сложнее их разместить в одной строчке. И сюда выводятся просто самые основные в этот список для пользователя. А если вы хотите все реквизиты редактировать, иметь возможность их редактировать, вы двойным щелчком открываете карточку. А теперь давайте рассмотрим Зачем нужна нам колонка родитель? То есть, что хранится вот в этой вот колонке? Здесь хранится ссылка на запись родителя. То есть, по сути, здесь хранится номер записи группы. Например, вот у нас есть с вами группа оптовые склады. В ней есть элемент главный склад. Это, по сути, значит, что у него в поле группы, выбрана группа оптовые склады именно поэтому вот мы открывая оптовую группу видим здесь элемент главный склад поле групп было так названо разработчиками специально чтобы было более понятно зачем оно нужно на самом деле здесь в этом поле мы выбираем значение для поля родитель то есть на самом деле это поле называется родитель. Uh, ну Вот смотрите. У записи для группы оптовые склады вот она, да? Это группа истин. В поле ссылка хранится определенное значение. Ну, вот, начинается она на D341D2. Абсолютно такое же значение Вот он D341, D2, D2 Хранится в поле родитель Для элемента главный склад То есть когда вы Открываете карточку главного склада Система Считывает значение в этой записи Главный склад Считывает значение в поле родитель Находит по этому значению Запись Для родителя И уже берет из этой записи название И показывает нам в этой карточке Это название Опять же именно благодаря Значению в этом поле Родитель Когда вы открываете Список справочника склады Главный склад Находится именно в группе Внутри группы оптовые склады А не где-то еще то же самое. Если вы откроете карточку главного склада. Выберите здесь какую-то другую группу. Например, розничные склады. И нажмете записать. То в записи для главного склада. В поле родитель. Уже будет храниться номер. Вот этой группы, записи для этой группы. Давайте действительно это посмотрим. То есть было у нас, вот, было у нас вот это значение оптового склада, номер записи оптового, оптовых складов. А сейчас стало уже здесь главный склад, да? uh, Уже uh, номер розничных складов. Да? D2DF в конце D2DF. А здесь D2DD D2, D2 у нас был. Да? То есть действительно мы видим, что в поле родитель главного склада значение поменялось. Аналогично для случая, когда у нас несколько уровней вложенности иерархии. Например, оптовые склады. Вот, у нас есть на первом уровне иерархии, розничных склады, на первом уровне иерархии, допустим, удаленные торговые точки, тут несколько у нас элементов, находятся, например, в розничных складах. То есть, внутри розничных складов находятся удаленные торговые точки, а внутри удаленных торговых точек еще несколько элементов. Что это значит для нас? Вот, мы видим, в поле групп находятся удаленные торговые точки да, для элемента ларех хостовара Давайте мы еще раз формируем склады. Что это значит? Это значит, что вот записи для ларех хостовара ларех хостовара в поле ⁇ Родитель ⁇ будет храниться номер, ссылка, то есть да, ссылка на запись с группой удаленной торговой точки вот да у нас 2-1 2-1 вот удаленной торговой точки вот ее ссылка 2-1 тут понятно как и раньше сама эта группа удаленной торговой точки тоже находится в другой группе розничные склады. То есть, если мы откроем карточку, где редактируется запись группы, мы увидим. Видите, тут даже разработчики не стали менять название на группу, а так оставили родитель. Тут еще более нагляд. Вот здесь в поле родитель уже выбраны розничные склады. То есть, опять же, вот здесь вот в для, для удаленной торговой точки в поле родитель тоже указано значение оно равно ссылке на запись с группы розничные склады да вот 2df розничные склады да 2df и благодаря вот такой вот организации информации количество уровней справочника не ограничено, и система может, считав информацию в этой колонке, родитель, ну и во всех остальных, конечно, колонках, отрисовать нам вот этот справочник с возможностью иерархического просмотра. Со структурой вроде как разобрались, давайте э, перейдем уже э, в консоль запросов и попробуем посмотреть, как же мы это поле ссылка можем использовать. Итак, давайте я все лишнее позакрываю, чтобы у нас осталось только то, с чем мы будем продолжать работать. Давайте добавим еще один запрос. в Дерево запросов. Это у нас будет справочник склады. И, собственно, начнем разрабатывать наш запрос. Напомню, что это можно делать от руки. А можно воспользоваться конструктором запроса. Правый клавиш щелкаем. И выбираем конструктор запроса. Первое, что мы сделаем, это попробуем вытащить уже знакомые нам поля. Давайте найдем наш справочник склады. Ну, мы уже знаем, что такое код наименования. Далее мы знаем, что такое пометка удаления. И еще мы познакомились с таким полем, как эта группа. Okay. и выполнить напомню вам что представление слов ложь и истина именно так они хранятся в базе данных может отличаться в зависимости от ваших настроек вот реально в базе хранится именно слова ложь и истина в предыдущем примере со справочником классикатора единицы измерения мы отбирали все элементы, помеченные удаления. удаление. Аналогичным образом мы можем отобрать все группы или все элементы. Давайте попробуем отобрать все группы. Тоже Правой клавишей по запросу щелкаем, выбираем конструктор запроса. И вспоминаем, что для того, чтобы отфильтровать данные, необходимо перейти на закладку условия. Слева нам доступны те поля, на которые можно наложить условия. Ну, по сути это все поля нашей таблицы. Итак, нам нужны все группы. То есть нам нужны все записи, где в поле эта группа находится значение истины. Мы так и пишем. Ну, Во-первых, дважды щелкнем по полю эта группа. Во-вторых, поставим флаг произвольное выражение. Что такое амперсант тоже узнаем. И напишем прямо здесь истина. Окей. Нажмем кнопку выполнить, чтобы посмотреть на результат а, запроса. Вот мы увидели все группы. В поле эта группа находится истина. Если вы хотите, чтобы были все элементы, то вы, но не было группы, то вы вместо слова истина пишете слово ложь. Прописные или строчные значения не имеют. И нажимаем Выполнить. То есть останутся только те элементы, где в поле Эта группа хранится значение ложь. Предположим, что у нас были бы элементы или группы, помеченные на удаление. Ну, например, давайте пометим на удаление. Элемент торговый зал. И в какой-нибудь другой группе еще какой-нибудь элемент. Пометим на удаление. Вернемся в консоль запросов. Выполним еще раз наш запрос. Видите, у нас теперь для этих элементов, в соответствующих им записях, появилось слово «Истина». колонки колонке пометку на удаление. Если мы хотим отобрать все записи, которые являются элементами, то есть в поле эта группа находится ложь, и при этом не помеченные на удаление, то, соответственно, мы должны наложить два условия. И в поле эта группа равно ложь. Это у нас уже есть. И в поле пометка удаления тоже должно быть, чтобы было значение ложь. То есть мы должны наложить еще одно ограничение. Переходим на закладку условия и добавляем такое же условие для поля пометка удаления. Тоже произвольное выражение. И тоже пишем ложь. Окей. Okay. И выпал. Давайте посмотрим на результат. Вот у нас все колонки. Вернее все записи остались. В которых и в поле эта группа значение ложь. И в поле пометка удаления значения ложь. Если же вы хотите выбрать все Элементы, помеченные на удаление. То есть элемент. Чтобы выбрать элементы, мы говорим, что эта группа равна ложь. Да? То есть все записи, где в поле, это группа ложь. А вот пометка удаления должна быть равна истине. Да? То есть нам нужны все записи, в которых в поле. Пометка удаления есть истина. Вот мы увидим все элементы. Э все элементы, помеченные на удаление. Или наоборот, мы хотим выбрать все группы, то есть в поле это группа истина, не помеченная на удаление. Ложь. И пометку удаления равно ложь. Угу. Произошла, произошла ошибка из-за того, что я пытался вы, выполнить часть запроса, а не весь запрос. И нажимаем выполнить. Все, вот все группы, где пометка удаления ложь, это группа истины. Но у нас на самом деле все группы не помечены удаление для частоты эксперимента можем какую-нибудь группу пометить на удаление. Да. Ну, автоматически система удалила, пометила на удаление все элементы входящие в группу. Давайте мы с какого-нибудь снимем. Вот. теперь вернемся к консоли запросов. Вот мы видим, что остались теперь все группы, у которых пометка удаления равно уж. Давайте посмотрим на все группы, у которых пометка удаления равно истины. Вот она одна. Давайте еще посмотрим все группы вместе. Для этого можно вот это условие удалить совсем. Либо сделать это через конструктор запроса. Удалить условия. То есть мы хотим посмотреть группы. Действительно это условие остается. Но независимо от того помечено удаление или нет. Вот второй способ. Вот он результат наш. Да? Пометка на удаление. Фильтр по этому полю мы отключили. Вот Есть еще один способ. Скажем так удаления. Удаление. Вот этого фильтра применяется он в тех случаях, если вы хотите то включать, то отключать этот фильтр, но не удаляя, чтобы каждый раз его снова не писать или не формировать конструктор запросов. И эту строчку можно закомментировать. Для этого используют специальные символы слэш. Два символа. Строчка становится зеленой. Это значит, что она выключена, то есть не будет выполняться. Все то же самое. Захотите опять включить, символы удаляете и выполнить Бывают ситуации, когда вы заранее не знаете значение, с которым вам нужно сравнивать. Ну, например, заранее может быть неизвестно, с чем нужно сравнивать значение в поле пометку удаления, с ложью или с истиной. когда сравнение встречается в запросе только один раз, то его можно, конечно, вручную поменять. Там вместо истины поменять, написать ложь. Вместо ложь истины. Ну и так далее. Вот Когда запрос большой и менять значение нужно во многих местах, да, ну, то, конечно, это уже неудобно. Поэтому есть специальный способ, который позволяет сразу в нескольких местах запроса подставить какое-то одно значение. Суть этого способа заключается в том, что вы вместо какого-то конкретного значения используете так называемый параметр. Параметр позволяет нам подставить нужное значение в указанном месте перед выполнением запроса. Например, нам нужно вот в этом месте, где слово истина, подставлять то слово истина, то слово ложь. Вот. Для этого нам нужно как-то назвать это место, в которое будут подставляться значения. Чтобы обозначить место, используют специальные правила, специальный синтаксис. Во-первых, сперва идет амперсант, или еще его называют коммерческое «и», а потом уже название этого места. Например, пометка. Называть вы места можете как вам угодно. Единственное, начинаться название должно с буквы. Содержать может либо буквы, либо цифры, и знак подчеркивания еще. Ну, например, вот так. Вот. Теперь, прежде чем выполнять запрос, надо задать значение этого параметра. Для этого в консоли запроса существует вверху специальная кнопка параметр. Нажимаем на нее. Появляется список параметров. То есть список мест, вместо которых вместо имен которых надо подставить какие-то конкретные значения. Чтобы заполнить этот список, есть специальная кнопка Получить из запроса. По умолчанию система нам подставила значение ложь мы можем выбрать одно из двух. Ложь или истин. Именно для поля пометку удаления. Оставим ложь. И выполним запрос. Вот мы видим, что в результат запроса попали только те записи, где в поле пометок удаления находится значение ложь. То есть, когда мы нажимаем кнопку выполнить, система в запросе все имена амперсант пометка 1 в данном случае заменяет вот этим значением. В результате мы получаем вот результат. То есть реально выполняется текст и склады порядка удаления равно истин. Давайте поменяем на значение истина, значение параметра и нажмем кнопку ⁇ Выполнить ⁇ В результате останется только та строка, где в поле порядка удаления находится значение истины. То есть когда мы нажимаем ⁇ Выполнить ⁇ система вместо ⁇ Амперсан пометка 1 подставляет значение, которое мы задали. Вот так это работает.